Христианство на земле становится все больше, их сооружения и символы возводятся и возводятся, всю землю опутали разновидностями монотеизма. Их символы устанавливаются без разговоров и обсуждений, по умолчанию, что все с этим согласны. Вся деревня или весь район города как будто счастливы жить рядом с крестом, попробуют только трой, это же святое. Агрессивно ставятся кресты возле священных источников с табличками, что там теперь благословляется делать, а что нет. Выбиваются кресты на древних камнях, перечислять можно долго. Почему языческий мир не сопротивляется этому открыто? Почему не устанавливать противовес хотя бы столько же своих символов, не защищая те, что были отобраны? Неужели проиграли молодому монотеизму окончательно и согласились с таким положением? Или все-таки есть у старых богов методы, пока не очень явные и заметные большинству, но которые повернут мир однажды в сторону чести и достоинства? И что может делать сейчас каждый, кто не согласен считать себя рабом этого бога, чтобы этот момент приблизить? Спасибо, хороший вопрос. Длинный, но хороший. Давайте попробуем с этим разобраться. Значит, ну, тоже давайте начнем с конца, что делать. Наверное, просто быть. Не обязательно выставлять символы повсеместно, чтобы доказать себе и окружающим, что ты не раб Божий. Живите не как раб, а как свободный. Надейтесь только на себя. Дав обещание, исполните его. Если вы сочли возможным привести в этот мир другого человека, то есть родить ребенка, помните, что кроме вас, у него никогда никого нет и не будет, по крайней мере, до определенного момента. Как только вы понадеялись на государство, вы его раб. Как только вы понадеялись на бабушку с дедушкой, вы раб. Потому что вы скинули ответственность за свое дело на кого-то другого. Как только вы подумали, что в школе научат, а я могу не приступать к этому вопросу, вы поступили как раб. Начните с малого, начните с себя, со своего сознания. И возможно, ни вы, ни ваши дети рабами не будут. Объясняйте все им сами, не дожидайтесь, пока им объяснит кто-то другой. Объясняйте им происходящее в этом мире. Для того, чтобы объяснить хорошо детям, надо хорошо разбираться самому. Теперь, что касается позиции язычества, старых богов и христианства. В этом мире происходят процессы, которые системно должны происходить. Люди, участники этих процессов, в какой роли они будут участвовать? Они вольны выбирать сами. Хотят на стороне язычников, хотят на стороне христиан. На стороне христиан добрые. Почему? Потому что, во-первых, а их большинство. Б, их поддерживает система. И за любой религией всегда есть подложка, Там, за монотеистической религией стоит подложка государства, стоит подложка огромнейшего количества социальных институтов, которые им помогают, которые их поддерживают. За язычниками не стоит ничего, кроме, собственного, кроме собственной чести, кроме собственной воли, кроме собственной веры. Веры в самого себя прежде всего. Язычники в меньшинстве в этом случае, в этом, в, этом, в этом положении, да, конечно же, они в меньшинстве. Но это было бы, наверное, не так проблематично, если бы можно было сказать, что каждый язычник действительно обладает всеми теми качествами, о которых мы сейчас говорили, честь, достоинство, воля, верность. Умение полагаться только на себя, никогда не продавать свою честь, никогда не продавать свое время за деньги, самому нести ответственность за своих детей. и Все вот это, вот, да, как комплексы, как показатели язычества, не конечны, безусловно, но одни из. Очень часто люди, которые называют себя язычниками или принадлежащими какой-то традиции, например, там, скандинавской, кельтской традиции, славянской традиции, коих сейчас очень много, вот эти все обязательные условия, они же совершенно не выполняют, но при этом они называют себя язычником. Взаимодействие со старыми богами, возможно, при условии. Чистоты собственного сознания. Если там лежит и удохристианская матрица, которая заставляет как раз человека рассчитывать на государство, врать, обманывать, соглашаться, то никакое языческое сознание, никакое языческое сознание никакого бога оно туда не войдет, оно просто побрезгует. И ты сколь угодно можешь называть себя язычником, если ты ведешь себя точно так же, как христианин. Чем ты, по сути, от него отличаешься? Только то, что называешь себя иначе. Вот настоящих язычников их как раз крайне мало. Называющими себя довольно много. И ваш вопрос он понятен. В принципе, язычество как, как система, как потребность возродить старую традицию, ей ну, интернет набит. Понятно, что официальная государственная политика и социальная политика, она не поддерживает эту традицию, но в смысле не помогает, но запретить она ее не может по определенным причинам, но и помогать не обязано, потому что сам принцип государственности построен не на языческой парадигме, он построен на монументистической парадигме, и понятно, что они будут поддерживать всегда ту силу, которая позволяет им же сохранить власть. Это понятно и логично. То есть надо отсюда, отсюда даже ждать ничего не надо. Ошибка очень многих язычников то, что они пытаются добиться у государства признания. У какого государства вы пытаетесь добиться признания? Государства, которое порождено монотеистической религией, люди, окститесь вы что? Но понимание вот это, оно не приходит, вот, вот совершенно не коннектится. Да? Вот как бы, вот ты посмотри на исток возрождений, формирования как монотеизма, так и государственности в сегодняшнем ключе. Ты еще не видишь, что они лежат из одного корня? И ты обращаешься сейчас к государству, признай меня. Когда как твоему смежнику, да, товарке твоей в виде религии, язычество как кость горли, он с ней борется категорически ты приходишь к союзнику своего врага и говоришь помоги мне он говорит давай у меня четыре камеры свободны, заходи я тебе сейчас помогу глупость несусветная глупость которая иначе как наивностью порожденной быть не может а наивность это как раз и связано с тем что люди плохо понимают истоки плохо понимают происходящее сейчас они пытаются Отделить государство от церкви, тогда как они сами от себя отделяться совершенно не хотят. Потому что если не будет одного, не будет и другого. Разве вы этого не понимаете? В качестве иллюстрации я приведу вам один пример. Он случился не так давно, этим летом. Случай беспрецедентный, вопиющий случай. Такого, наверное, не было еще. А, Почему это выпуклый такой вот характерный случай, который всем продемонстрировал о том, что язычество как традиция, как система, как, как орден, да, как образование людей, оно не будет существовать. Оно либо есть в твоей голове, значит оно есть в твоей голове, а искать еще десяток голов, чтобы создать комен, это полнейшее по, по, по обретение. Так вот история заключается в следующем. Причем эта история произошла среди последователей скандинавской традиции, что еще более ужасно и позорно, на мой взгляд, потому что я вроде как ни при чем, а соприкоснувшись с этой историей сама сидела, как оплеваны. Один последователь северной традиции подал на другого последователя северной традиции в суд. По прелестной статье оскорбление чувств верующих. И главное бы, если бы чувства были оскорблены верующего непосредственно в скандинавских богов. Но последователь северной традиции оскорбился за христиан, от их имени, как бы, оскорбившись, он подает в суд, в государственную структуру, на язычницу, за паблик, картинку в интернете. Картинка, причем совершенно милая. Да, тор молотом разбивает языческие христианские церкви. Вроде бы как там эта картинка имела отношение к ролевой игре, а набегов викингов на Новгород, в общем там, там, там, там своя история не имеет значения. картинка была, товарищ оскорбился. Да так оскорбился, что пошел в суд, он, как выясняется, в миру обычный юрист. Вот такой вот у нас, да, язычник юристович. И на эту женщину, администратора этого паблика, заводит уголовное дело. И сейчас процесс идет. Я так поглядываю периодически на него, потому что это, в общем, входит в сферу моих интересов, скажем так. И Ей матери двоих детей, нормальной женщине с Сибири, ни много ни мало корячится два года реального срока. А вот теперь вдумайтесь, коллеги, когда мы призываем государство в качестве арбитра для решения подобных вопросов, когда пользуемся инструментом, которое было этим же государством придумано для того, чтобы уничтожать тех же язычников, чтобы защитить свою монотеистическую религию, по сути, мы ничем от этой религии не отличаемся, и без разницы, как мы называемся, если мы применяем ее же собственные методы. Такой позорной истории, наверное, еще не происходило. Она как отражение нашей действительности. А будут ли боги взаимодействовать с сознаниями людей, которые позволяют себе подобные вещи по отношению к своим же, как бы к своим же? Не вызвать там на честное ристалище, да? не поговорить один на один, как положено, да, без привлечения, там не поклясться не знаю, там, кольцом уля, не договориться друг с другом на тинге, а идти в государственную структуру, которая поддерживает, конечно же, существующую монотеистическую религию, которая, конечно же, поддерживает государственную политику, которая не будет поддерживать язычников. Сказать, что это позор, это не сказать ничего. И даже уже не имеет значения, что ему анафиму объявили и бойкот все, в том числе и европейские язычники сказали, что мы даже этого имени просто больше знать не хотим, этого якобы годи. Это прецедент, который очень сильно перечеркивает все то, что мы по таким крупицам собираем и по таким крупицам здесь делаем. просто вот одним розчиком. И вот это касаемо вопроса относительно силы старых богов. А скажите мне, коллеги, а через кого они будут эту силу проявлять? Кто из тех, кто наживает, называет себя язычником, реально может поклясться в том, что в нем есть все то, что принадлежит старым богам? И что он не будет пользоваться методами иудохристианства, что он не будет пользоваться методами монотеистических религий того же самого мусульманства, иудаизма, что не, даже если это выгодно или невыгодно, он будет жить по заповедям старых богов. Вот наверное поэтому. Наверное, поэтому и пока у людей в сознании что-то у самих не пересчемкнется, что-то не изменится в самом матрице восприятия реальности, в осознании происходящего, ну, наверное, это правильно, как вы полагаете? Поставьте себя на место Бога и скажите, вам бы хотелось контактировать, взаимодействовать с сознанием человека, пусть даже это ваше собственное сознание, просто измученное, искореженное уже до такой степени, что оно стало совершенно неузнаваемо, кастрированное со всех сторон. Подводя итог, покажу вам так, все произойдет в свое время сознание не происходит мгновенно, Ну в смысле оно происходит, но не одновременно во всех головах, в каждой голове свое время. У вас сегодня у соседа завтра, у родственника послезавтра, но это произойдет неизбежно. Но какое будет сознание в головах ваших детей зависит сейчас только от вас. И это, наверное, единственное, что вы можете сделать, изгнать иуда-христианскую матрицу из своего сознания и никогда не поступать таким образом и научить своих детей так не делать. И возможно через два-3 поколения процесс с мертвой точки сдвинется. По крайней мере в нашей крови подлецов больше не будет. Запомните эту историю про судебный процесс язычника надяззоника Запомните ее хорошо, запомните ее наверняка. Пусть она станет для вас показателем бесконечной лживости человеческого сознания, которое хочет примириться и согласиться с тем, что на его земле будут жить совсем другие боги. Человек не имеет права этого делать, потому что земля ему не принадлежит. Если он с этим соглашается, он придает своих богов. А если он предает своих богов, он вряд ли может рассчитывать на их поддержку. История внедрения христианства на нашей земле не только на наши, на всей Земле, где оно внедрилось, это история бесконечного и глубочайшего предательства. Когда-нибудь мы это осознаем. Когда-нибудь, возможно, даже исправим. Возможно, даже Я предлагаю вам, коллеги, делать то малое, что вы можете. Но если каждый будет действовать, не оглядываясь на соседа, то толку от этого будет больше, чем ждать, когда у нас соберется кое. Но не соберется никогда. Просто в какой-то момент, если каждый будет делать то, что должен, вы увидите, что вдруг вас стало не просто много, а вы все вместе и рядом. Вот как-то само собой. Я искренне вам желаю, чтобы вы при жизни это застали. А нет, так детям своим заповедуйтесь, что это то, ради чего стоит жить.